У нас достаточно часто в возрасте 60+, 70+, и тем более 80+, люди уже с, определенным, ну, с определенными проблемами, ортопедическими, неврологическими, гемодинамическими, какими угодно. И поэтому я показываю некий комплекс упражнений для людей, у которых... Где-то заменили коленный, где-то забеденный сустав, где-то оперированная спина и так далее. И все они для того, чтобы у них был некий вариант их оздоровительного какого-то комплекса, вот сейчас буду показывать. Первое. Смотрите. Я могу встать шире уже я опелся на опте. Что сделал я? я сделал четыре точки фиксации у меня стоят две ноги и два локтя теперь я начинаю я могу приседать сюда во-первых, я настолько фиксирован что я пока могу показать дозировать, сколько я буду приседать я могу ниже приседать еще ниже приседать еще это зависит будет от того, как, какой у меня есть свободный ход. Теперь из этого же положения я могу переваливаться. Смотрите, я переваливаюсь не только на ногу, но и на локоть. И у меня работает весь плечевой пояс. Вот я пошел. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я могу поставить ноги уже теперь другое положение. И теперь я пойду коленями вперед. Видите? Я пытаюсь как бы встать на колени. И вот куда иду. Вот куда иду. Вот. Могу туда идти. Вот куда я пошел. Вот. Я фиксировал. Четырех точек. Поэтому могу делать все вот и вот куда. Вот и вот. Могу теперь стать шире. Позволяют суставу стать шире. Значит, встали, не позволяют. Значит, насколько позволяют. И опять пошли Раз. И два. И сюда. Раз. Два, три, четыре. Видите, у меня работает и коробысло плечевого пояса, и коробысло тазового пояса. А дальше уже по мере освоения, по мере привыкания к упражнениям, уже амплитуду можно увеличивать, увеличивать и находить свои какие-то варианты. Все. Идем, дорогие Наша главная цель так зафиксировать в четырех точках, чтобы у нас получалось все с самого первого раза. Чтобы у нас вообще исключен был негативный опыт. И у человека не должно быть страха, а вдруг не получится, а вдруг я что-то делаю не так. И... Мы сразу начинаем с того, что 100% все получится, 100% безопасно, и что бы ни произошло, нет какого-то риска, что кто-то куда-то завалился, или кто-то присел, там встать не смог, или еще. Поехали. Раз. Вот. Вот. И вот, вот, голову опустить, вот голову всегда опустить, потому что на этом уровне должно быть разделено голова отдельно, все остальное туловище отдельно. Вот смотрите, насколько четко она делает с участием таза и нет вот этого выворота поясницы. Сколько раз делаем? Ну, допустим. делаем, допустим. Допустим. допустим, вы, понятно, что спортсмен, мы показываем и вам, и всем остальным. Все, останавливаемся. Ну, поехали. и другое. Что? Ширину еще маленько. Если получается, поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, Два. Вот смотрите. Два помененных коленных сустава в этих амплитудах позволяют совершенно нормально делать такие упражнения. Не, и поясница в том числе отреованная позволяет это делать. Поехали. Пишал Раз, два, три, четыре. Класс. Пять баллов. Так, теперь чуть перешагнул. То есть мы теперь поменяли углы, поменяли амплитуды, поменяли все. И опять у нас теперь. Раз. Ты можем, давай мы так. Мы встаем на носки. Вперед, когда встаем. Раз. Опустились. перекатет Два. Три. Четыре. Вот. Пять. Шесть назад дальше. Зап. Вот. Раз. На носки, на пятки прокатилась. Вот. На носки и на пятки. Вот. Стоп. Итак, мы еще заодно рекламируем швейцарскую фирму кроссовок. Понятно. Которая для людей любого возраста высший пилотаж да особенно для выполнения этих упражнений вот дальше теперь мы на прямых руках делаем опять на прямых руках наши цель вот у нас пошли лопатки лопатки видите опора на лопат для того чтобы закачать нижнюю угол лопатки чтобы Головами задираем, чтобы все ручки, плечевой пояс работал на полную амплитуду, чтобы у нас не было ограничений. Достаем мы чашки с высоких полок или одеваем какие-нибудь пиджаки и прочие красивые одежды. Вот сюда сделали. Молодцы. Молодец. Так. Ну, у меня модель, которая все демонстрирует с большим спортивным прошлым. Поэтому встаем теперь сюда заново. Да. Теперь смотри, оперлись с локтями. Локтями. Зад, А вперед, за, вперед, сюда у нас. А локти сюда. О! Смотрите, что получилось у нас. Теперь, опираясь локтями, мы должны немножко присесть. Раз. Ну, то есть, здесь отрываем. Раз. Чтобы опять руки работали и ножки работали. Раз. Два. Вот. Вот. А теперь чуть с разворотом. Красота Два Все, хватит, победили всех Всех Раз Отдыхаем Раз, теперь смотри Вот эта высота нашей опоры Это Вот на. Это стол Плюс-минус это стол Поэтому этот, любой стол Можно упереть в стену положить и положить любую какой-нибудь э, ну, гимнастический коврик или какую-то резиночку на нее, чтобы это не скользило. Ну, в общем, все эти условия можно создать если, либо самому, либо с помощью родных и близких. Еще раз, это высота стола, его надо упереть, и тогда все будет хорошо. Дальше. Теперь мы опираемся сюда заново у нее опора под ягодичной складкой поэтому руки за голову ноги в опоре таз фиксирован опять у нас три точки фиксации ягодицы крестец и две стопы поехали раз ставим два Встали. Три. Встали. Четыре. Встали. Пять. Встали. Вот видите, данного спортсмена надо останавливать. 100. надо останавливать, иначе у нас не Сто а? раз будет. Да? да, иначе она будет делать. Теперь смотрите. Это высота как бы такая. Вот идемте сюда. Любую мебель. Теперь из колени уши, наклон. Идем делаем... нет, ноги. Не теперь колени внутрь. Вот так. Раз. Потом так. Итак, наклон будет вперед с колени внутрь. На ужин. Поехали. Раз. Два. А теперь разводим. А, нет, это внутрь А нам еще наружу надо Когда ноги, ноги Остались А колени развела Стопы остались О, о. Поехали, поехали Раз, внутрь А теперь наружу колени Вот Вот Итак, у нас наружу Внутрь И вот, хватит Вот смотрите Теперь мы используем везде мебель. Мебель, то, что есть в каждом доме, в каждой квартире. И это все можно адаптировать, приспособить, и у нас всегда будет все получаться. Вот. Цель наша в чем? На улице зима, на улице непогода, а нам надо заниматься своим здоровьем. А самое главное, что это делать, надо два-три-четыре раза в день, на уровне нагрузок 20-40-40-60%. Больше не нужно, потому что мы включаем внутренние мышечные насосы, которые помогают оборачивать и кровь, и лимфу, и стимулировать венозный отток, и синериальную жидкость в суставах, в межпозвоночных дисках, все всем остальном. Вот я показываю комплексы. Это все люди, которым 60 плюс 70 и 80 плюс могут делать такие комплексы. То есть, вероятно, я их лишаю возможности сказать, а у меня нет условий, а я не знаю, что делать и так далее. Мы идем дальше с вами. Мы дальше я что делаю вот. Давайте получалось, вот оно стало, чуть, чуть дальше. Смотрите, у полобом подбородок максимально прижат. Вот теперь вся вот эта конструкция, которую мы соорудили: шея, голова, затылок и шейно-грудной переход. Это все одно одно фиксационное пятно вот такое. Плюс два локтя. А работать у нас будет только таз вперед. Раз. Раз. Видите? Только тазом, А напряжение все пойдет вот сюда в шейный отдел. Но шея должна быть спрямлена. Подбородок должен быть прижат. И кто не понял, я ответственности не несу. А кто понял, тот будет делать правильно. Опять. Вот что мы делаем. Вот. Вот. Вот. Живот подбираем. Вот. Отсюда уже живот подобрали. Вот отсюда? Нет. Вот из этого положения живот подобрали. И тогда у нас будет подтягивать. Так. Подтягивать. Все. Конец. Так. Угол. Мы идем дальше. Уражение угол. Вставайте, пожалуйста. О. Вот, смотрите, руки вот так. Вот угол. Ноги чуть дальше. И поехали. Во! Смотрите. Работает опять голова опущена, а работает весь теперь таз и плечевой пояс. Вот нет. Вот. Так, поэтому не надо никуда брать. Здесь, конечно, у нас человек с большим спортивным прошлым, поэтому у нее все получается. Но если не получается, никуда не надо торопиться. Вопрос труда и времени. Очень хорошая нагрузка на плечи. Да. Вот вот и на ше. и все и вот вот и на, и на ноги и на таз и на живот и на живот правильно и вся живот надо собирать все хватит нам еще подпятить. и Ишь, все мы акцентируем а все делаем так вот даже ну, не снимаем, когда человек там в каком-то тяжелом состоянии. Это можно рассказать, но это не надо показывать. Не надо человека показывать слабым. А вот когда уже какие-то результаты можно сказать, что вот тогда было вот так, а теперь там вот а такой. А теперь это еще для снижения веса, потому что. Снижение веса да. тоже происходит. Конечно. И, потому что опять, во-первых, любой вес это в первую очередь лимфозастой. Да. А это мы включаем глубокие мышечные слои. Тем Лучше более, конечно, здесь упражнения выполняются в неком эксцентрическом режиме. Когда идет оттормаживания, так вот это работа в две стороны, концентрика и эксцентрика, приводит вот. Каким? Результат. Хорошим результатом. Все. Все. Отлично. Молодцы. Да. крутится уже, не болит, поэтому можно. <och> ну, чуть-чуть вот так только еще. Ну, дело. А было вот такое. Вообще вот так. А была, нет, была еще шишка здесь, была вот эта. Спазм. Был спазм, это же еще. Давность была своя. Давность. Поэтому да, правильная стратегия всегда дает результат. Правильно. Правильная стратегия, правильный такт. Все нормально.